Бонжур amis! Здравствуйте, друзья! Этот пирог посвящается всем тем, кто любит нежную выпечку с творогом. Я в этом рецепте в творог добавляю еще и мак. Сопровождаю я это лакомство малиновой заливкой, хотя это излишне, потому что пирог и без того очень вкусный. Готовится творожно-маковый пирог на основе песочного теста. В рассеянную муку идет щепотка соли, сахар, разрыхлитель, цедра лимона для тех, кто любит лимонный вкус. В перемешанные сухие ингредиенты вливаю яйца и вмешиваю сливочное масло комнатной температуры. Замешиваю мягкое липкое тесто. Заворачиваю его в пищевую пленку и отправляю в холодильник на полчаса. А пока готовлю начинку. Мак заливаю кипятком и оставляю настаиваться на 10-15 минут, после чего сливаю воду. В творог засыпаю крахмал, сахар, вливаю яйца и добавляю семена ванили. Можно заменить ванильным сахаром. С помощью блендера все довожу до однородной массы. Делю полученный крем примерно пополам. Вторую половину смешиваю с набухшим маком. Этими двумя начинками мы разукрасим наш пирог. Тесто раскатываю в пласт средней толщины. Я люблю, когда тесто побольше. Очень уж оно вкусное. В застеленную пергаментной бумагой форму отправляю круг из теста. Придаю ему нужную форму. А дальше, чередуя два сорта начинки, вывожу разводы кругами. Получаются они не всегда равномерно. Здесь нужно набивать руку. Но даже если узор не идеален, на вкус это никак не влияет. Выпекается пирог 45 минут при температуре 180 градусов. Пирог получается, но ну, очень нежный, да и на вид не банальный. Мне он пришелся по вкусу. Надеюсь, придется по вкусу и вам. Пробуйте, готовьте, подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик. А я вам говорю, бон аппетит и абьянто!